Привет! Вы на канале компании Автостронг. У нашей компании на складе 6 ярусов и 200 тысяч наименований запчастей. Любая из этих запчастей может стать вашей с быстрой доставкой и гарантией. И прямо сейчас мы продолжим нашу интереснейшую рубрику про категории запчастей и системы автомобилей. Мы реально запарились готовиться к сегодняшней съемке. Сейчас будет жара. Итак, сегодня мы разберем на части всю систему кондиционирования автомобиля. А Ну что, погнали! Сердцем системы кондиционирования является компрессор. Он приводится приводным ремнем и служит для сжатия, поступающего в него в газообразном состоянии, хладагента. Затем хладагент поступает на радиатор-конденсатор, где охлаждается до 45 градусов. Когда хладагент сжимается, выделяется много тепла. Здесь он охлаждается и приходит из газообразного состояния в жидкое, то есть конденсируется. Находящийся на конденсаторе ресивер-осушитель накапливает жидкий хладагент. Ресивер-осушитель может быть как отдельной деталью, так и частью конденсатора. В ресивере осушителя находится вещество-осушитель, которое впитывает влагу после сбора и вакуумирования системы. Также здесь может находиться фильтр, который улавливает продукты износа компрессора. Из конденсатора жидкий кладоген под достаточно высоким давлением в 17 бар поступает в испаритель, но на пути в испаритель. Он проходит через расширительный клапан. У этого клапана две функции – снизить давление хладагента и регулировать его подачу в испаритель. После прохождения хладагента через этот клапан давление хладагента снижается до 4 бар. Хладагент испаряется, поглощает тепло из окружающей среды и охлаждается до 10 градусов. Вместо расширительного клапана может использоваться расширительная дросселирующая вставка. При этом непрерывно хладагент подается в испаритель. Но здесь может собраться жидкий хладагент. В жидком состоянии хладагент не должен достичь компрессора, потому что произойдет гидроудар. Поэтому на пути хладагента встречается аккумулятор-осушитель, где хладагент до испаряется. Испаритель относится к системе кондиционирования салона. Через испаритель проходит воздух, который поступает в салон. Испаритель охлаждается за счет испарившегося в нем хладагента. Таким образом, испаритель охлаждает и осушает воздух, который попадает в салон. При работе системы кондиционирования температура испарителя поддерживается в районе 10 градусов. Это регулирование производится с помощью все того же расширительного клапана, но уже в другом его контуре, в контуре с термостатом. То есть при нагреве хладагента давление увеличивается. Это давление давит на мембрану, мембрана посредством штока открывает шаровой клапан. И шаровой клапан подает больше хладагента к испарителю. Так как вы помните, что в Автостронге есть все, вот это испаритель с 204-го а вот это испаритель с Infinity QX56. Существует три вида автомобильных компрессоров кондиционеров. Самые распространенные – это поршневые с переменным рабочим объемом и с постоянным рабочим объемом. В переменных в конструкции может использоваться от 5 до семи поршней, с постоянным рабочим объемом 10, то есть 5 здесь и 5 вот здесь, то есть двухсторонний. Поршневые компрессоры могут иметь как постоянный, так и непостоянный привод. Менее распространены компрессоры кондиционера роторного типа. Ротор может иметь лопасти, а также может представлять из себя подвижную спираль, помещенную в неподвижную. Компрессоры роторного типа более популярны на японских автомобилях. функция компрессора-кондиционера это принять испаренный в испарителе хладоген, сжать его до нужного давления и направить в конденсатор для его охлаждения и перехода в жидкое состояние. Вся система кондиционирования может иметь саморегулирование либо управляться внешними командами. В обоих случаях используется управляющий клапан. Управляющий клапан присутствует на компрессорах переменного рабочего объема. Клапан может быть как с механическим управлением, так и с электронным управлением. Данный клапан служит для перемещения газообразного хладагента между картером компрессора и линией всасывания. Картер в данном случае это полость позади поршней, где находится качающийся приводной диск. Когда необходима высокая производительность компрессора, на его вход под большим давлением подается газообразный хладагент. Как мы знаем, давление увеличивается, когда много хладагента испаряется в испарителе. Это давление давит на поршни, причем управляющий клапан Лапан стравливает давление газа из картера в линию всасывания. Давление всасывания над поршнями выше, чем то, которое подпирает их из картера. Таким образом увеличивается ход поршней И таким образом увеличивается объем цилиндров. Короче, вот в таком положении ход поршней минимальный, вот в таком положении ход поршней максимальный и максимальный объем цилиндров. Таким образом изменение рабочего объема цилиндров компрессора происходит за счет баланса сил над поршнями и под ними. Есть также поршневые компрессоры с неизменным рабочим объемом цилиндров. Здесь тоже есть наклонный диск, но угол наклона не меняется относительно вала. Следовательно, не меняется рабочий объем цилиндров. Также отметим, что у цилиндров компрессора есть впускные и выпускные клапана, То есть впускные с пластинкой потоньше, выпускные с пластинкой потолще. Помимо хладагента в системе кондиционирования используется специальное масло. Оно циркулирует как по всему контру, так и в картере компрессора. В зависимости от типа компрессора и применяемого хладагента используются разные типы масел, которые ни в коем случае нельзя смешивать между собой. Иначе при смешивании может образоваться парафин и закупорить всю систему. Самая распространенная проблема системы кондиционирования – это утечка хладагента через уплотнение и трещинки. Если хладагента мало, что снижается производительность системы. Если хладагента практически нет, система может отключить компрессор в избежании его поломки. Низкий уровень фреона определяется при его заправке по количеству и перепадам давления в системе. На большие пробоины указывают потеки масла. Также для диагностики протечек используют специальный краситель, который добавляют в хладагент. Врагами цилиндропоршневой группы и ротора является повышенное трение из-за недостатка масла или повышенного давления хладагента. Повышенное давление приводит к перегреву компрессора и масла. Масло становится очень жидким. Из-за повышенного трения образуется стружка, которая разносится по всей системе кондиционирования. Почему возникает избыточное давление хладагента? Во-первых, это факторы, которые препятствуют нормальной конденсации. Засоренный конденсатор и неработающий вентилятор. Также повышенное давление может быть вызвано лишним объемом объемом заправленного хладагента. Если в систему кондиционирования попала металлическая стружка, то необходимо промыть всю систему и заменить конденсатор с испарителем. Иначе оставшаяся стружка может прикончить новый компрессор. Поломки других электронных либо механических компонентов, таких как расширительный либо управляющий Клапан редки. Они проявляются в том, что кондиционер не холодит так как надо, но в то же время фриона в системе достаточно и протечек нет. Поршневые компрессоры кондиционера часто имеют постоянный привод, то есть их вал вращается всегда при работе двигателя, никаких электромагнитов в шкиве нет также провода не подведены к муфте. Муфты бывают металлические и пластиковые с временным приводом и также с приводом от вала. Вот эти детали это предохранительные пластины. В данном случае вот это металлическая, вот это пластиковая. Предназначение одинаковое. То есть предохранительная пластина когда компрессор клинит, ломается в специальных местах, которые предусмотрены производителем. В данном случае это вот эти места в этой металлической. А вот эта пластиковая пластина в этой крышке проворачивается, потому что эта крышка раскрывается. В ней тоже предусмотрены слабые места. В таком случае приводной ремень продолжит вращение и не порвется. Также... Данная пластина может сломаться из-за биения приводного ремня, поломки натяжного ролика, а также заклинивания обгонной муфты генератора. Ну и из-за старости. Бывает так, что вот в этой муфте подразбивается пластик, увеличивается зазор между предохранительной крышкой и пластиком, и тогда эта муфта начинает стучать. То есть предохранительные пластины нужно иногда менять из-за старости, а с компрессорами все отлично. Вот этот компрессор с Opel Insignia. это с а класса 168 кузов, а это с Volkswagen Touareg. Второй вариант привода компрессора кондиционера с помощью электромагнитной муфты. В данном случае шкив и вал кондиционера не находятся в постоянном зацеплении. Шкив кондиционера посажен на подшипник, установленный на шейке передней части компрессора. Также здесь установлена электромагнитная муфта и также здесь установлена приводная пластина. На электромагнит подается напряжение, приводная пластина притягивается к шкиву, и тогда шкив вместе с валом вращается как одно целое. Когда напряжение с электромагнита снимается, то приводная пластина выходит из зацепления со шкивом. Чаще всего электромагнитная муфта начинает проскальзывать, а именно начинает проскальзывать приводная пластина относительно шкива и не из-за износа привалочных поверхностей. Обычно в компрессоре образуется избыточное давление, которое нагружает муфту и вызывает проскальзывание. Ну а дальше процесс разрушения идет своим ходом. по шкив приводная пластина разрушает привалочные поверхности. Это выделяет очень много тепла, что запекает резиновые компоненты, а также может сжечь электромагнитную катушку. От перегрева при пробуксовке муфту спасает термопредохранитель, который размыкает цепь электромагнита. Люфт всей муфты может быть вызван износом вот этой шейки, а также износом подшипника. Если поменять подшипник, а шейка изношена, люфт останется. Если развалился подшипник, то муфта будет люфтить и греметь при работе двигателя. Данными симптомами лучше не пренебрегать, потому что подшипник потом может задрать шейку передней крышки компрессора. Если компрессор не постоянного привода, то проверяем вращение шкива. Шкив должен вращаться легко, без посторонних шумов и люфтов. Дальше проверяем вал. Вал также должен вращаться легко без заеданий. То же самое и касается компрессора постоянного привода. Вал должен вращаться легко и без посторонних звуков. Ну что, на сегодня наш обзор закончен. Мы показали все виды компрессоров, кондиционеров, также поговорили о предохранительных пластинах, также показали осушители, испарители. В общем, рассказали все, все, все. Если вы хотите знать о моторах, коробках и частях абсолютно все, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти и помните. Что с вами всегда было есть и будет компания автостронг